Здравствуйте! С вами Тамара и сегодняшний расклад для скринцов на Октябрь 2021 года. Ну что ж, мои дорогие, начнем. А начнем мы с вами с Кельтского креста, как обычно. И я вытащу 10 карт для вас, мои дорогие. Потом мы посмотрим про любовь для тех, кто в паре, для тех, кто одинок. И обязательно посмотрим на финансы. Под, колоды, под колодой. Под у нас замечательная карта. Туз Пентаклей. Ну что ж, денежная карта. Что-то неожиданно. Какие-то деньги могут поступить к вам. Получить подарок можно какой-то крупный или какую-то крупную сумму, это могут быть премия, например, или выигрыш в лотерею, если это возможно, или вы, может быть, получите деньги по страховке, которую вы уже не ожидали даже получить. Или, например, наследство может быть по этой карте. А еще по этой карте можно успешно или удачно даже продать или купить дом, или квартиру, или, например, машину. Какая-то крупная покупка может быть. Итак, в центре вашего креста двойка чаш. Карту перекрывает. Карта отшельника. В основе вашего креста рыцарь кубков, в недавнем прошлом десятка кубков. Во главе вашего креста карта возрождения, в ближайшем будущем девятка пентаклей. Для вас, мои дорогие, шестерка кубков. В вашем окружении карта эрафанта, надежды и страхи девятка посохов и чем все завершится тройкой посохов. Ну что ж, двойка кубков, замечательная карта, это карта душевного союза, то есть два человека, которые вот, это может быть первая пара, которая только начала встречаться, первые любовные отношения, не первые, а начало любовных отношений. Но что хочется добавить, это не только, знаете, страсть, сексуальность, это больше такое взаимопонимание. То есть человек вас понимает с полуслова, и вы этого человека понимаете, как говорится, мой человек. То есть вы можете вот разговаривать по телефону до утра, есть о чем поговорить, интересно друг с другом. Но если это не любовь, то это может быть очень хороший бизнес-союз. Может быть, ваш партнер по бизнесу, вы опять взаимопонимание. Или у вас появится друг или подруга, может быть, новые, которые вот так вот, -вот тоже будут вас поддерживать, понимать, выслушивать. Ну и э, карта отшельника. Может быть, вы, у вас этот союз знаком Зодиака Девы, потому что карта отшельник старший аркан, представляет знак Зодиака Девы кто-то, может быть, с девой вот у вас такие вот такое взаимопонимание. Ну, а еще карта отшельника говорит о том, что, может быть, закончилось ваше одиночество, потому что карта отшельника это карта одиночества, и теперь у вас есть вот такое такой союз с кем-то взаимопонимание. А еще карта отшельника, она карта мыслителя, то есть она и говорит о том, что надо подумать надо, может быть, побыть в одиночестве, побыть одному, и, может быть, у вас появились новые отношения, и вы, карта говорит, не торопись, подумай, приглядись к человеку, не торопись развивать эти отношения, как бы, уж очень быстро, тоже может быть, потому что отшельник, он очень медленно двигается по пустыне, но он, знаете как, он все обдумывает, каждый шаг свой обдумывает, так и вам, обдумывайте свой каждый шаг, про... То есть пропустите человека через себя, говоря, есть такое выражение, мой человек, мы уже говорили об этом, то есть э, лежит ли у вас на душе, Не леж... как у вас, как вы ко всему этому, сами относитесь, доверяйте, доверяйте себе. Ну и еще это какие-то спиритуальные практики, может быть, вы займетесь, или у вас появится какой-то учитель, который будет направлять вас э, в каком-то направлении, душевное развитие какое-то. Ну и э, вот и взаимопонимание тоже может быть. Э, в основе вашего расклада у нас рыцарь кубков. Это может быть молодой человек или молодая женщина, э, элемент воды, рыбы, раки, скорпионы. Либо любой влюбленный человек, знаете, человек, который вот протягивает вам э, чашу, чашу полную позитивных эмоций или любви, или заботы о вас. Ну, если любовь как бы не ваша тема, то тут может быть какая-то приятная новость, предложение может к вам поступить какое-то, на новую работу может быть кому-то, или вступить в бизнес в очень удачный, в какое-то, что-то вот такое позитивное. Какие-то приятные новости, может быть, вы получите, потому что рыцари, они движение, движение вперед, что бы ни было, но, может быть, ваша личная жизнь будет развиваться в позитивном направлении движение. А почему личная жизнь? Потому что чаши, любовь, отношения, либо в любом случае ваши дела могут хорошо развиваться, движение вперед в позитивном направлении. А в недавнем прошлом десятка чаш тоже замечательная карта, такая добрая, семейная. И даже если у вас нет семьи, может быть, вы одиноки, но у вас вот это вот комфорт, вы окружены комфортом, или вы создали себе комфорт. Вам хорошо возвращаться домой, вам приятно, вам комфортно. Вот это вот вообще такое, знаете, душевное, благополучие, взаимопонимание, если есть с кем, или вот такое вот просто. Каждая из этих чаш, 10 чаш, каждая из этих чаш, она полна позитива, позитивных эмоций. Иногда, как я уже говорила, это семья, семья в семье, полное взаимопонимание, тут же детки, с детьми никаких проблем, все, как говорится, вот 10 чаш, полный комплект. Во главе вашего расклада карта возрождения, нового шанса, кстати, нового начала для кого-то, Судьба может послать вам какой-то второй шанс. Видите, у вас есть подарок судьбы, туз, туз пентаклей, что-то может быть в материальном плане, кто-то может быть устроится на новую работу, это ваш второй шанс, кто-то начнет новые отношения, может быть, вы давно уже были одиноки, и вот ваш шанс судьба пошлет вам. Либо, может быть, если у вас не ладилось что-то в отношениях, вы все-таки решите дать этим отношениям еще один шанс, как бы, и... Для кого-то это примирение, может быть. Ну, и еще, знаете, вот этот вот зов трубы, услышать, может быть, пора, пора менять что-то в своей жизни. Хорошо по этой карте менять, потому что карта Старший Аркан, она еще и говорит о том, что у тебя есть все для того, чтобы как бы действовать, чтобы э, внести эти изменения в свою жизнь, потому что одно дело хотеть что-то, а другое дело иметь возможность. Вот. В ближайшем будущем опять продолжается тема финансов, в данном случае девятка Пентакли, опять очень позитивная карта в плане финансов, хорошие заработки, хорошая зарплата у кого-то, может быть. Часто карта говорит, кстати, опять о знаке Зодиака Девы или Тельцы, и говорит о Одинокой женщине, но финансово независимой, финансово обеспеченной женщине. Даже если вы в паре, может быть, то, может быть, вы больше зарабатываете, чем ваш партнер, вы как бы кормилица, или вы, может быть, очень финансово независимы, вы не складываете деньги в общий котел, вот как бы у вас какая-то другая позиция относительно этого. Но, помимо этого, это еще человек, который любит тратить деньги, особенно вот, тельцы, они под, под планеты Венеры, и они любят окружать себя, например, красивыми вещами, там, Тратиться на какие-то предметы искусства, украшать свое жилище. Ну, вот что-то, может быть, человек, который любит покупать какие-то предметы. Я не знаю, если ходить в ресторан, так дорогое. Если пить вино, так дорогое. Что-то вот в, этой, в этом плане. Баловать себя – это тоже неплохо. Для вас, мои дорогие, шестерка кубков – это карта, в первую очередь, детей, дети будут радовать, карта такая добрая, и еще это люди прошлого, то есть человек из прошлого, ну, может быть, какой-то старый друг у вас или подруга у вас соединение идет, родственники какие-то, с кем вы потеряли связь, может быть, но что еще может быть? Это еще и наши бывшие, может быть, у вас, вот и вам второй шанс, может быть, вы дадите шанс еще человеку из прошлого. А так как карта позитивная, то тут человек, знаете, может быть, спроситься назад, извиняться, просить прощения, признавать свои ошибки какие-то, что-то в таком плане. Я думаю, что и вот вы можете дать второй шанс этим отношениям с, с этим человеком. Примирение со старой подругой, может быть, или с другом с каким-то, тоже может быть. А в вашем окружении карта Ирафанта – это старший аркан опять, знак Зодиака Тельцов э, в вашем раскладе. И что тут у нас? Ну, те, э, в первую очередь, это делай все по э, человеческим законам, по моральным каким-то устоям, по то, что вот, э, во что мы верим, как нас воспитали э, Какие-то, знаете, законы общества, если вы верующий, значит, религии, надо соблюдать какие-то вот устои, правила. Ну, а еще, если вы видите, это учитель, к нему вот обращаются, гуру какой-то, может быть, может быть, вы, как я уже говорила, может быть, займетесь чем-то, какими-то практиками, у вас появится учитель какой-то, духовный наставник, может быть, или вы пойдете, может быть, преподавать куда-то. Все, вот по этой карте, какое-то такое более высокое, высшее образование может быть. Может быть, повышение квалификации. Или вы пойдете в аспирантуру, например, учиться или преподавать в аспирантуру что-то вот в таком плане. Надежда и страхи у нас девятка посохов. Не знаю, надежда или страх, или я озвучу карту, а вы уже сами выбираете, что вам больше подходит. Карта воина. Но, знаете, такое чувство, что это ваша последняя битва, потому что после девятки идет десятка и конец цикла. То есть это человек, который уже побывал не в одной жизненной передряге, то есть и жизнь наносила не одну какую-то рану, то есть опыт жизненный есть. И вот по этой карте, карта говорит, что ни в коем случае не опускай руки, еще чуть-чуть, и тогда ты, вот это твоя последняя битва. Может быть, вот этой битвы вы боитесь. Вам что-то предстоит, что-то отстоять, что-то... Э, и вы, вас как-то это, может быть, беспокоит. Но не стоит беспокоиться. Самое главное – не отступать. И ваша последняя карта – замечательная тройка посохов, карта расширения. То есть не отступитесь и получите то, что вот... Э, Например, хотели уже закрывать свой бизнес, может быть, или свое какое-то там небольшое дело, не закрывайте, еще раз попробуйте, дайте этому еще один шанс. Или уйти с работы хотели, может быть, дайте еще один шанс, и у вас все получится, пойдет расширение. Тройка посохов – это то, во что мы вкладываемся, это то, оно дает нам плоды потом, вот-вот-вот мы должны получить плоды этого. Тройка посохов по работе может быть повышение, по, может быть развитие вашего бизнеса, может быть прибыль какая-то, доходы какие-то. В отношениях это можно переводить отношения на следующий уровень по этой карте. Ну а те, кто в паре, может быть у вас было двое, станет трое. Тоже, тоже расширение, расширение семьи. Ну что ж, мои дорогие, давайте посмотрим, посмотрим про любовь. Первые три карты у нас для тех кто в паре, четверка посохов, замечательная для тех, кто в паре, король мечей и десятка мечей, ну, я не знаю, кто-то... Десятка мечей, единственная негативная карта, это карта такого, знаете, нож в, нож в спину. Может быть, вам... У вас были, был конфликт какой-то, может быть, было что-то, вы подозревали ревность или еще что-то. У нас король мечей. Король мечей – это мужчина элемента воздуха, весы, близнецы, водолеи. А люди холодные, кстати, или кажущиеся холодными, но а, тут нарисована а, а, сова, не зря люди такие интеллектуальные, больше полагающиеся на свой ум, чем на сердце, на душу свою, а, что-то этот человек, может быть, нанес вам какую-то травму а, душевную. Для мужчин, для мужчин, может быть, вы своей холодностью нанесли травму женщине, кстати. Может быть, вы недостаточно показывали или высказывали ей чувств, эмоций, Хотя стрельцы – огненная стихия. У вас, у вас эмоции как раз-таки должны кипеть. Но, может быть, вы их как-то воздерживали. Но я вижу, что ситуация разрешится позитивно, потому что четверка посохов – это карта стабильности, это карта предложения руки и сердца. Может быть, вот это вот второй шанс, помните, который у вас проигрывался в основном раскладе, вы дадите этим отношениям еще один шанс. Это когда люди, может быть, пара съезжается, не зря здесь юрта нарисована, то есть люди решили пожить вместе, испытать свои отношения, прежде чем они как бы побегут в ЗАГС. Для кого-то именно обручение, кольцо, свадьба, подготовка к свадьбе тоже может быть. Но не через, видимо, вот этот путь к этой к свадьбе, к обручению у вас через терни как бы проходят. Через испытания. Нелегко. Для тех, кто одинок и в поиске, у нас карта Верховной Жрицы. Пятерка посохов. И четверка мечей. Ну пока не вижу развития изменения вашей ситуации. Кстати, воспользуйтесь этой ситуацией тем, что вы одиноки. И не торопитесь никуда. Займитесь собой, своей душой, своим сердцем. Пронесите все через себя. Покопайте себе. Кто-то, может быть, займется эзотерикой, таро, астролог, астрологией, или сходит к тарологу, астрологу, эзотерику. Пятерка посохов – это карта конфликта. Я думаю, что у вас внутренний конфликт какой-то происходит. Но а, карта четверка, тут же четверка мечей – это карта медитации, карта, когда нам надо заняться собой, своей душой. Очень а, одинаковая тема проходит. Займитесь собой. Вот, пока вы одинокие, Займитесь своим внутренним конфликтом. Почему? Что? Покопайтесь себе. Сходите к специалистам, кто-то к психологу, кто-то к тарологу, астрологу, к человеку, которому вы доверяете, мудрому, которому вы доверяете. То есть займитесь своей душой в этот период. Итак, про финансы для стрельцов на октябрь месяц. Итак, у нас четверка пентаклей, карта дьявола и карта мира. Ну, совет вам, в первую очередь, во-первых. Тут двойственно можно интерпретировать. В первую очередь, четверка Пентакли – карта жадины, человека, который не тратит деньги. И тут же карта дьявола, которая говорит о жадности как о грехе. То есть это одна из наших каких-то вот грехов, наших жадность. Но можно и по-другому. Может быть, это совет вам не тратить деньги. А карта дьявола может говорить о том, что вы излишне тратите. Вот это противоположное слово к э, скупости у нас. Из, э, человек, который постоянно тратит в руках дырки, постоянно тратит деньги, не может их э, как бы откладывать, не может их как бы э, правильно вкладывать. Э, может быть, это вам совет, потому что карта мира, она замечательная. Пришел конец. А может быть, пришел конец вот этому вот... Этому вот э, Скупердяйство, как говорят, человек скупой. Или пришел конец тому, что вы вот постоянно тратите какие-то деньги. Потому что карта мира, она успешное завершение цикла и выход в мир. Для кого-то, может быть, если это вот касается... Вашего бизнеса, например, вы никогда не тратили деньги или откладывали деньги на что-то постоянно. Вот теперь и пришло время как бы их потратить, может быть, на свой бизнес, развитие чего-то. Кто-то, может быть, потратит деньги и поедет путешествовать. Кто-то займется, у кого-то появятся иностранные партнеры по бизнесу, может быть. Или вы для них партнер, появитесь какой-то за границей, у вас партнеры за границей. То есть вот это вот какие-то командировки могут быть что-то связанное вот э, э, с миром, <с, с, с раз... выход в свет, может быть, для кого-то. Ну, замечательно. Единственное, что вот это вот карта Кстати, карта Дьявола представляет знак Зодиака Козерогов. Кто-то, может быть, связан с Козерогами, а вот Козероги, кстати, умеют откладывать деньги. Не очень любят они их тратить, поэтому, видимо, и символ э, скупости...